Это я НЕТ! Скажите, Я понял правила Ну, там вы играете А почему бы и нет Вот, нет, он взял Ты с факелом, я не выпадают у него робота. Я понял П tak Всем привет! Сегодня будет битва строителей, которые мы будем за два часа строить мини игры Готовы? Да. Погнали! <св> <св> <св> так. <св> все, расходитесь по командам тогда. Хочу <св> я шурупить. <широкий. св> Ой, <св> все, можете начинать строить. Я выпустил салют. Так, все, я начинаю смотреть ваши мини-игры. Так, первый у нас в Ну, прошло только полчаса, ему пока я просто прохожусь, смотрю, как обычно. Вот, короче, первая игра. Эй! А, ты, короче, да строишь вот учи изи. такие, да? Типа, идут учи, и тот надо прыгать. Прикольно? Ух, ты не Что не заметил. А посмотрим. заметил? Да Ам, что-то наверху. А, тут еще будет битва башен Короче, ты все своих мини-кеев, да, стыдил Нет. Ну, он все пойду в О, привет. Вот. О! Смотрите, что это делает. Вот что построил Фрогджен. Он делает игру про динозавриков в интернете, которую каждый играл. Ладно, строй, удачи тебе, я пойду дальше. Так, дальше у нас кот. Хочу... Здрасте, паштет. Паштет, что ты тут? Вот это у тебя скин топовый вообще. еще еще с амогусами. О, ось, это что такое? Это пинбол. А, тут у тебя пинбол. Круто? Блин, Блин такие крутые игры, и... игры и... мне и... кажется, конечно, даже моя не очень. Ладно, пойду дальше. Дальше у нас наш любимый Арконус. Ты хуже, так, а у тебя тут просто ПВП шка? Ясно. Это Пакман. Это Пакман. Знаешь, как Пакман? А Пакман, <с>... я знаю, знаю. А Пакман, серьезно? Блин, <с>... <с>... <с>... <с>... круто. Так, дальше у нас елка, последний, ну не последний, кого я посмотрю. У него тут будут это гонки в чашечках, ну типа на водочках. Так, ну а теперь последний, кого я буду смотреть, это, это я. я. Начинаем. Так, начинаем смотреть мою мини-игру. Этой мини-игры никто не вспомнит. Эх, потому что это я сам придумал. Вот, короче... Ну, короче, эта мини-игра еще не особо понятна, и никому не видно. Я даже сам не знаю, про что это будет мини-игра, но я, короче, построил остров Майнкрафта. Я построил Майнкрафт. И вот эту стену, не знаю зачем. Ну все, вот такая у меня мини-игра. Недоделанная, просто остров Майнкрафт, я буду тут прыгать по деревьям. Ну и все, можете идти дальше. Ну все, продолжаем строить. Я Вы дуб... что с ухом творите? Отпустите я беду ухо из елки. Начинаем смотреть мини-игры. Начинаем с фотиков. давай, пошли. У Фочка тут целых три мини-игры сразу он построил. Тут первая, вторая и третья. На первое, первая мини-игра это дуэли. Ну, типа, ладно, понятно, надеюсь. Потом вторая игра это надо будет отскакивать от лазеров. Это из Epic мини-геймс. Ну, и третья это война, короче. Типа. Все, пошли, Арконус. Мы с тобой в команде. Заходим. Так, первая мини-игра, пвп. Вот такая карта с кактусами Прикольная. Прикольная в принципе Так, три, два, один. Дуэль начинается. А, подождите. О, мы его убили. Мы дома убили. Один остался. Пошли в атаку. Вот так, вот так вот, домхаград. Вот так Аркунус, Аркунус садился, я один остался. Нет, не надо. Ай! Ух, Джи, иди! Ух, жи Блин, блин, блин! К вам там бежит человек с этим. Почему А, двое, эээ, уходи, уходи, так нечестно, так нечестно, так нельзя. Давай! Еще никто! Я почти. Записывать. Блин, как-то это не так, ребят. Давай. Ух, очень близко. Ты чуть меня не попал Я в тебя не собирался, я хотел его. Блин, не могу я попасть, очень в упор попадаю. Но даже за как-то совсем. Да он у него как-то собственно. Они медленно летят. Ладно, все, сближаемся. <свес> О, <свес> минусводик, <свес> молодец, топчик, молодец. Серьезно, <свес> <не стиль. свес> он, он, он, он близко. Близко, мой. Мой. близко, но ты же тоже мог стрелять меня. Да, так я не успел. Ой. Ты тем, успел. тем более я прыгал. Меня, меня убил. Ух, как ты. Я дай это. Это мозг. Оставь. Близко умер. Бачу я умер. Ладно, все, хватит драться, два, хватит, хватит, Хватит. Давай, все, перестаем. Полетели на вторую игру. В первой игре победила команда Ухо. Ну, то есть, ухоградцев. Ухоград победим. Пошли. Арконус, мы снова с тобой в команде. Так, давай, включай. Пистолеты на всякий случай возьмите. Я потом, может, мы ПВПшку устроим. Да. 3-2-1, давай. Лазерами своими. Давай, импостер. Ой, что так быстро-то? Ой-ой-ой лагает вообще. Да, давай, давай, Раз, два, три. Поехали. А стоп, камеру включать. Надо все в камеру зайдите, так сложнее будет. Так, ну а теперь устраиваем дуэль тут прямо за команду Ухаграда. убьем его. Ухо, Ухо, убивай. Ай. Ты победил? Да-да-да. Команда Ухо победила второй раз уже, то есть Ухаграда в победим <связь> а, так, так осталось только он? его уничтожить все пресс гидло уничтожить что это так открой открой стекло уходи <связь> <надо. связь> открой <связь> стекло открой <связь> стекло, <связь> стекло <связь> так нечестно. давайте теперь нет <связь> подожди его же надо добить он же последний в своей команде удали стекло давай давай ты его бьешь нет они меня закрыли в комнате ты что? Вы как посмели? На, Ха, на, чай. Он, он, он блок сломал, чтобы меня подстрелить. Ну, два okay. раза мы победили. Okay. Стойте, оп, садитесь в табуретки оп. и ставьте себе этот... Что mm -hmm. ставить? Ну, ставьте, короче. А ну, вот так просто. А зачем? И потом будем ставить, короче, динамиты и и, и, и... и с помощью пушек... Да я... понял. А ты не отсюда. Ходи, вот... Ай, да, стоп. Ух ты, что сделал? Это я, Камикадзе. Что ты едела? Что? Блин, бог. А то у меня теперь голова Камикадзе. А я летающий. Я, я бил-то бот прошло на этом. Так, вс, пор... время снимать видеоролик. Нет, чуть-чуть Не мимо полетел, и... ну ладно. Ну почти прошёл О, а чуя нубик. Это прикол. А, да, кстати, я тоже был. На Смотрите У -у -у -у -у. на меня, я бомба, в прямом смысле. Я бомба. Начинаем. Взрываем все. А, это ты что-то делаешь? Я взрываю вас. Это же моя цель. Читер, ухти. А, бомба. Ой, я сам. Нет, ему никто не запрещал. Эх, бедный, ну, победили? Короче, нужно просто становиться бомбой и атаковать вражескую базу. Камикатся, камикатся. Ой-ой-ой-ой. Там происходит? Короче, давайте нормально сыграем. Сейчас я буду мастером парить. Ух, они многовато ли? Эй! Что ты Ты что делаешь? Ты на своих нападаешь. Осторожно, надо, то есть свою базу заружи. Осторожно. Спеша. У меня веревки насквозь моей головы прошли. Веревки? Да. Я. Поехали, préparate. давайте, поехали, вы идете? Что у вас там? <с понял. твал> все, игра начинается, игра начинается. Здесь технические неполадки я не этот. Начинается, <ск beer> <с> начинается, Это хеликоптер. Хеликоптер, хеликоптер. Ай, я почему-то урон особо не нанес. так. Это вообще как играть? Будем урон наносить критически, да? Как взрывать все? Чуть непонятная немного игра, потому что тут сложно играть немного. Ну пока... Ой, блин, что вы делаете? Фотик, я сейчас тебя сам взорву, там. Все в космос улетело, наша база жива. А твоя не будет жива. у меня? Эх, бедная маска. Все, я мастер динамита. А, это бронежилет. Я взрываю их базу, как и Фотик. Они наши взрывают. Я Фотика взрываю. Я только динамит наделал. Ой, все, они немного. Все, убрали Фотика. Ломаем его базу. А еще <связь> Наверное. Это не точно. Наверное. А кто-то все ломает? Улетает отсюда. Ну, хорошо. <связь> давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, <связь> давай, давай, <связь> давай, давай, <связь> не давай, не давай, давай, давай, давай, давай, Че, давайте крестики и нолики. Давайте крестики и нолики уже играть. А, тут тут и... а да, ты себе крести... везде взял игру. Ладно, Сам, я я первый, тобой. Буду, шпок. Ходи. На, я, кстати, новик. Ладно. ну, ну, ну, тут, тут, ну, Вы ну, ну, ну, с ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, Эй, эй, эй, эй, оди. Нет, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, Так нечестно. Я Эй. ой, что я сделал. Ну, получается, такие у тебя были мини игры. У тебя была сначала такая мини игра дуэль, потом лазеры, потом Давай война. Взрывайся! А что, удивительно? Все, давай, я удаляй свою мини-игру и теперь загружает конус. А? а, ну давай. Так, тут. ты там вроде бы для меня подарок тут, готовил, тут, да? Тут, тут, а, нету кровь прийти. я! Почему нету Это подарка? Сей, без подарочка. Это, короче, у нас пакма. Во-первых, все а внимание, здесь нет. есть пасхалочка. Здесь у нас 4 зега кружили этого чилза, и один из них стоит с факелом, и они выпугают у него робоксы. Ух, сегодня будет убегать и ловить монетки вот эти. А кстати, круто, что ты сделал механизм, чтобы хватать можно монетки. Молодец. Одевайте, Пакманов. Отключаю тебе микрофон навсегда. Так, вы одевайте костюмы Пакманов. Забиете, окружили. А, забиете. Я вас расскажу. Нет, мы съедаем по дну конфете. И также нам надо взять по сабле. Так, а че там? Берите сабли. Не забудьте по Нет, пушки не берем. Возьмите вон. И по конфетикам. А мы. Нет, нельзя. А ну зачем ты это сделал? Заходите туда. Эй, так нечестно. Раньше не убивать Убери саблю из рук! Ты специально это делаешь, я знаю. Нет, я не специально это. Я знаю, твои не специально. Да е Одевайся, вы. Все, вы одели костюмы этих привидений, а я буду от вас убегать, короче. Подожди, все, отдел. Готовы? Я убегаю. Считайте до 10 идите за мной. Стой, стой, стой, Я мы сейчас привидения расфиксировать. Давайте. Раз, два, убил. Короче, оказывается, вообще нам рядом тут нельзя держать самих. Так, я уже собрал три монетки. А, у нас минус Фотик тогда. Фотик, заходи просто так, но без... Бог, я нашел конфету скрытую. Я даже... Опа, это эта монетка которую ух не трогал. Вот. Некоторые взял. Ты мне зачем сами сломал? мне ты сами сломал Жесть ты. Ух сюда. Ух, а вот... Вс ⁇ последнее, последнее. А нет, не последнее. Нельзя мы кушки сбоить. Так, папа, это... пакман Ух, да ухо Я убегаю. А, все, ломайте уши. крышу, я уже все конфеты нашел. <свеч> Сейчас Падите, я выберу. А -а -а Нет, м -м -м -м. Ты не они вся их выключают, выключают, они их выключают, я помню, <свеч> я их включал. Выключать конфеты нельзя, кто будет выключать. Они берут ты и ты хотят, чтобы я проиграл, поэтому их выключали. Вот, блин, хитрый цвет. я Все. Я, короче, Ладно. победил ну, ну, Пакмана. Ну, ну, ну. да. Вообще, они должны были спускаться вниз, но, видимо, ты не по кнопочке наживаешь. Арконус будет убегать. Не. Так, а мы одеваем вот эти костюмы этих впереди. Пять секунд. 5. Беги не. отсюда. А, сам Ладно. ли? Пять, четыре, три, два, один, поехали. Активирование! Аркадонс проиграл. Не успел Я тебя съел. Сейчас у нас будет убегать. Фотик, а мы снова одеваем костюмы пакменов. Он пожертвовал собой ради тебя. Ну да. Нет, это не законно вообще-то. Закон. Ты пользовался читами, сабли, этим, но мы все равно тебя победили. И ты не успел. Монетку съел. Ну а теперь у нас будет. Проб, у нас будет. Раз, два, три, четыре, пять. Все. То есть монетки, да. Монетки ищи. Нет, Ой, конфету он берет себе. Ладно. Он уже проиграл. Нет, все, я его уже этот, зарядил. Ладно, давайте посмотрим, сколько он котпиет. Раз, два, три, четыре, три монеты всего лишь сломал? Не, ну со мной играть вообще невозможно. Да, а ты читер. Я не читер. Не, ну я просто тут, вот я помню, как когда я тут был, я тут всех, кажется, победил. Здравствуйте. Нет, ты оставил две монеты. Нет, я говорю, я всех тут этих на карте, кто был. Кто выживал, пытался. Ну ладно, давайте. Кого мини-игру сейчас будем смотреть? Мою. А, ну давай. Так, это игра Динозавр. про динозаврика из интернета. Когда у вас нет интернета, интернета, вы, идете, там, да, вы, вы играете. играете. Кстати, у кого, у кого какой рекорд в комментах? Пишите. Так, ну давай, я попробую поиграть. Я... Что это за кнопку ух проиграл? Ты чё? Да, да ты пубач кнопку. Ладно. Короче, ой, куда это я улетаю? сейчас, сейчас. Вот я динозаврик. Мне нужно, короче, перебегать через... А вот так можно как птичка летать? Yeah. А почему бы и нет? I I Ладно, давайте буду честно проходить. Сейчас. Три, два, один, поехали. Ой, куда ехать yeah. Я, я, я прыгнул. Ой. Оп. Yeah. Ой. Нет, я еще не проиграл, подожди. Оп. Yeah. И. Оп. Yeah. И. Оп. И Хоп. Эээ, как это я проиграл? Ну, раз я проиграл, то напоследок испортим этого динозавра. Ну, игра про динозавра. Ну, немножко она не проработана, потому что тут ты можешь вот так по небу летать, и проходить нормально невозможно. А ты мог сделать получше, ну ладно. Ой <звы> что там происходит? Все, <свят> удаляйте и готовьте свои эти, глаза, чтобы О, увидеть мою мини-игру. Давай, я готов. Она моя. Вообще-то мы ее уже смотрели, но у нас по запись Выпал. там сломалась, так что мы сейчас заново все снимаем. Так что, ну, да. Вы сейчас не будете в таком шоке, как были тогда. Ай. Не заходите никуда. Да. Сюда, Сюда идите. <свят> <свят> Нет, не заходите Дядя. никуда. Не заходите. Так. Кто в какой команде? Я в команде Ухоградцев. Я. Можно Ухоградцев. Так, вы вдвоем с Фотиком. Давайте, Фрогджун и Фотик, а мы с тобой. Тогда, ух, давай, ты будешь командиром, а я буду тогда идти. Фотик, ты будешь командиром команды. Заходи в синий портал. Фотик, заходи в синий портал. Стой, ты ты заходи в красный. И Арконус тоже красный, красный. Хорошо. Так. Вы, сейчас я объясню вам двоим, вы находитесь на острове, ваша, он будет дрожать, ваша цель на нем просто устоять, понятно? Да. Пока что возьмите пистолеты, потом вы будете стреляться, когда я скажу, вот. Мечи брать нельзя, мечи да. нельзя. Теперь я пойду к фотику, чтобы объяснить, что делает командир команды, пока его команда там э, погибает. Так, сказать. <звы> так, короче, твоя цель, видишь на дороге, там есть кнопки, да? посмотри, ты же синяя команда, да? да смотри, сейчас я тебе фокус покажу Мы ну на кнопку нажимали, да, мне кажется ну ладно стойте, пока там стойте я заново загружу короче, вот, если нажмешь на синюю кнопку то у тебя появится кнопка, смотри фотик это сложно понять, но смотри тебе нельзя нажимать на красную кнопку фотик, ты нажимаешь на синюю кнопку у тебя появляется тут такой поршень и ты можешь активировать пушки. Стрелять по острову или по моей команде. Понял? Mm -hmm. Также а есть что на этом мастер. Ой, блин. Ой, блин. Вот тут есть вторая кнопка. Тебе нельзя нажимать на красную, потому что если ты нажмешь на красную, тогда кнопка появится у меня. Понял? Помогите. Блин, что у вас творится? Ну вот так как-то. Все, собирайтесь, давайте. Так. И нет, не нажимай. Ты нажал? Я не нажал. Я не нажал. На нее я нажимал. Пошли туда. Ты иди в синюю. Ты иди в синяя, я в красную. Эй, вы что делаете? Что вы творите? Так, все сюда, подойдите, все сюда. Все с самого начала начнем. Она немного сложна в понимании, но я вам сейчас все объясню. У нас будет две команды. Сейчас я вам все покажу. Будет лидер команды, который будет находиться на базе и управлять кнопками, стрелять из пушек. И будет один из представителей его команды. Он будет находиться на острове, который будет двигаться, крутиться и его цель выжить. У другой команды все то же самое. Чтобы активировать пушки, нужно будет нажать на свою кнопку. Через минуту после игры на острове появится кнопка. какой ты команды ты должен нажать на кнопку? Например, вот красная команда должна нажать на красную кнопку. И тогда на синюю упадет динамит. Ну, короче, это уничтожение базы. Ну ладно. Скажите, я понял правила. Это заражается. Что у вас происходит? Вот что за шестеренки? Ладно, пошлите. Фотик. Вон у них начинает дрожать остров. Живите. Кстати, обратите внимание, как красиво выполнен остров. Все, начинаем, фотик, давай. И Фотик, бы, мы можем с тобой друг друга убивать, кстати. Ух, давай! Молодец! Да в смысле, а как? Фотик, давай! Я уже сломалась у тебя, Фотик, я тебя сломал. Фотик, убий, ухо, Он бежит за мной. Сейчас закрыл дверь. Не, так нельзя было, ну ладно. Он с другой стороны собирается пройти, нет, не надо. О, котик. А ты закрыл мне пушки, ты мне пушки закрыл, ты мне кнопку нажал и у меня пушек нет. Слышно как? Блин, у меня не работают пушки просто. Все, давай ПВП ходька. О, у них там уже, а, чуть меня не попал реально. Вы там живете? Все, делитесь на пистолетах. Аргонус. Ти Да я знаю, что я твой тиммейт! Тихо, я чуть не упал. Бресь, бреть, я Мы будем тоже помогать вам. Ну типа я. Удал... О, я молодец, аркан. Арконус! Давай в атаку. Мы с тобой дуэль. <с Вся надежда на Арконуса. Арконус я прыгнул. Я... Арконус, давай. Я не допрыгну. Я победил же. Нет, подожди, я его добью. Я давай, набодай. Добивай. Кого? О, блин. придется еще раз, ребят. У нас этот. Вообще. Ничья. А он упал воту. Так что я его в следующем году победил. Нет, у нас ничья. Все равно умер. Давайте заново. У нас ничья просто. Так, Арконус, заходи в красный, порт... в оранжевый мигрируем. портал. Да, да, Ты да, теперь будешь лидером да, команды. Портал, вон твоя база, там. Ты будешь управляющим. Ты знаешь, как я это я все это я... играть, да? Или тебе я объяснить? Откуда? Что а у них там... <свят> <свят> <свят> <свят> мы, короче, там просто выживаем, а они стреляют. Либо по нам, либо по себе. Они могут, кстати, по нам стрелять, <свят> по острову. <свят> а так нечестно. Нет, там нельзя пистолетами нет. пока стрелять, а не стреляемся. Ой, а я хотел у них... Давай, давай, давай. Давай. Давай. Арконус, давай, все от тебя зависит. Убивай его. Я знаю, я пытаюсь. Я его уничтожу. О, пошел на меня с пистолетом. Вот скажи. <смех> а у нас остров дрожит. От первого лица вообще топово. <смех> как будто мы сейчас перевернемся. Знаешь, начинается война с Россией и Украиной. <смех> Это война. Люди на острове. А у нас он переворачивается. У них война! Вы друг друга убили! Все, все от нас зависит. С тобой. Я победил в Кнопка! Кнопка появилась! Так, за Серы, спавнитесь! Спавнитесь заново! Давайте! Я пока взорваю вам базу! Бабах! Война, короче! Мира не будет! Поюем просто. Они с собой воюют, а мы с друг с другом. Ааа, да. а, я чуть с острова не упал. блин. Что происходит? Давай, давай. Рай. А, не, мы реально сейчас проиграем так. Ой, он раскачивается. О, я подбил фотика в лицо прям. Арконс. Остался только Фрогджин. Надо добить его. Добиваем Фрогджина. Я выживу. его. Ты не выживешь, ты не будешь жить. Выживу. О нет! <связывается> Он че меня сорвет <связывается> и мой остров? Нет, не надо, нет. пожалуйста, не надо. Я хороший. Ой, Ты <связывается> <Давай связывается> утонул. <тупа. связывается> <связывается> <связывается> Ай, а не пробил, короче. Давай битва в бездне. <связывается> Ляжем на бездне. Да, Ох, Аграция победила. Да, ну я хотел вообще-то больше функционала сделать, но не успел, времени не хватило. Давайте попробуем этот, просто на острове выживать, сейчас я еще его сложнее сделаю. Домик. Домик. надо строить домик. Нет, ааа, -а -а. а -а -а. а -а -а. <смех> меня в космос. <смех> Что с островом происходит? Меня в космос запустило. <смех> я -а -а, в космосе. Ладно, тогда второй вопрос, а где остров? <elephant> Это уже вопрос не ко мне. Он улетел, наверное. Но на этом наш видеодозак строителей заканчивается. Всем пока. Пока. Ботик Пока. забыли. Пока-всем. Пока.